В моем-то понимании, время за неправедные и несправедливые поступки накажет обязательно, просто не всегда тот, кто будет наказан, об этом узнает. Это было «Место встречи», сейчас прервемся на выпуск новостей. Здравствуйте. Новости на НТВ. В студии Егор Колыванов. Главные темы к этому часу. НАТО усмотрело российскую угрозу на восточном фланге. В Альянсе рассказали о черноморском пакете ответных мер. В Московской области в присутствии президента открыли завод по сборке автомобилей мерседес benz Украина запретила любые прямые перелеты в Россию. Нервная реакция на визит в Москву Бойко и Медведчука. А также в Москву прилетел новый глава Казахстана. Уана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности. И ушел из жизни актер Алексей Булдаков. Ну и так, важные для нашей страны новости пришли сегодня из ООН. Специальная подкомиссия подтвердила, что значительная часть Арктики...